Всем привет, с вами Александр, нахожусь в Советске, приблизительно в центре города Ну я думаю, что это центр города, предполагаю, потому что вот пешеходная улица Смотрите, какие красивые домики здесь есть Это будет короткое видео, просто прогулка по центру, без подготовки Сегодня 5 декабря, зима, на улице градусов 6 тепла Очень красивый дом, мне очень нравится Это общежитие Раньше Советск назывался Тельзит. Известен этот город тем, что был заключен Тельзитский мир, рядышком граница с Литвой. Если переехать мост королева Луизы через Неман, то мы уже попадаем в Литву. Здесь есть пешеходная граница, то есть жители этого города могут спокойненько, пешком перейти через мост и попасть в Литву. Правда, сейчас границы закрыты в связи с событиями, ну, вы понимаете, какими. Честно говоря, так это уже надоело, то, что никуда нельзя поехать. Тоже шикарный домик. Если приезжаете в Калининградскую область туристами, то посетите и другие города, не только Калининград, не только Приморские города. В Калининградской области очень много красивых городов. До Советска ехать на машине около двух часов. Я в Калининграде таких домов даже не видел красивых. Ну, они есть, но очень мало. Я не знаю, есть у нас в Калининграде дома со скульптурами? Пишите в комментариях, где. Чтобы вот с такими скульптурами. Видите, как, как будто бы они балкон поддерживают. Ну и вот такие домики есть. Конечно. Куда же без этого. Люди гуляют, какие-то закрутки продают, книги старые. Такой достаточно немаленький магазин спортивный. Ну, для Советска маленький. Заметно, что в последнее время достаточно много сделали, потому что, когда я был здесь последний раз очень давно, Советск был ну, в очень таком состоянии неухоженном. А сейчас вполне даже прилично. Конечно, работы здесь еще очень много. Торговый центр Балтика. Виктория. Впереди красивые дома. Какая архитектура. И хрущевка страшная напротив Советский почтамп Почта России Два голубя и котик О, тут вообще красотень! Какие домики! Какой был красивый город! Здесь тоже. этой стороны тоже шикарный домик так что туристы приезжайте в этот город посмотрите сколько красивого говорят здесь есть хорошие гостиницы так что вполне можно приехать сюда с ночевкой вот трамвайчик стоит Я как будто бы не в России нахожусь, а где-то за границей. Так интересно, подножка. Дверь деревянная. Как это интересно, это открывалось все. То есть ты должен был заскочить туда и закрыть за собой что ли? Или не было двери раньше? Нет, должна же быть дверь. Домик-то. Да? Не все дороги в городе в брусчатке есть, вот и такие ровненькие дороги. Ну неплохо выглядит, неплохо. Хороший городочек. Очередной раз повторяю, рекомендую сюда приехать посмотреть. Подписывайтесь на канал, если интересно, ставьте лайки, дизлайки. С вами был Александр.